Всем привет! Сегодня 18 августа, сегодня вторник, и сегодня я буду разговаривать с Луи. Луи – это наш студент из университета Уорик, который учил русский язык в университете Уорик. Я говорю «учил», потому что Луи недавно закончил университет. Луи, здравствуйте! Здравствуйте! Как дела? Хорошо, спасибо. А у вас? У меня тоже хорошо, спасибо. Луи, вы сейчас в Англии или нет? Сейчас э, я в Испании с семьей моей девушки, но я живу в Бристоле, э, в Англии. Э, Луи, первый вопрос такой. Сколько лет вы изучали русский язык? И сколько лет вы изучаете русский язык? Э, я изучал русский язык два года. Я начал на втором курсе и продолжил на третий курсе. Хорошо. То есть вы начали изучать русский язык в университете? Да. да. Угу. Почему вы решили изучать русский язык? После э, первого курса я знал, что я хотел изучать иностранный язык. и я думал, что мне следует изучать немецкий язык, потому что я изучал его четыре года в школе, но потом я решил изучать русский язык, потому что моя девушка русская. Отлично! Хорошая мотивация! Вы изучали немецкий язык? Русский язык, то есть вы говорите по-немецки, по-русски и по-английски? Нет, я, я, я изучал немецкий язык, но сейчас эм, не помню немецкий язык. Uh -huh. Хорошо, но немецкий язык сложный, да. Uh -huh. Я тоже изучал немецкий язык в университете. Uh -huh. ну, да. Но я говорю тоже не очень хорошо, чуть-чуть я знаю. Yeah. <laughs> хорошо, отлично. Следующий вопрос. Вы родились в Англии или нет? В каком городе вы родились? Да, я родился в Англии и рос в различных деревнях в Сомерсете. Там много полей и холмов. Хорошо. Сомерсет – это на юго-западе Англии. Это да. графство в Англии. Mm -hmm. да? И главный город – это Бат, правильно? Бат mm -hmm. или Престон. Присталь около Сомерсета, по-моему, да. И я была в Бате. Бат очень красивый город. Mm. Ваши родители живут сейчас в Сомерсете? Да, э, они э, живут в э, Сомерсете э, с моим братом. Я знаю, что в Сомерсете развито фермерство и сельское хозяйство. Там делают чеддер, по-моему, сыр чеддер. Да, там, от чедера. А, да, отлично. Да, да. Uh -huh. И еще там делают сидр э, из яблок. Традиционный английский mm -hmm. напиток. Сидр. Thatcher's. Thatcher's сайт, Сидр. Отлично, хорошо. А что вы изучали в университете? Uh, в университете я изучал физику. Не было сложно совмещать физику и русский язык, потому что вместо некоторых лекций по физике, я ходил на уроки русского языка. Следующий вопрос. Вы уже были в России? Да, я дважды был в России. Uh -huh. Моя девушка из Хабаровска. Uh, так что мы туда ездили, uh, проведем ее семью. Я думаю, что центр города uh, очень хороший, uh, но в других местах чуть-чуть скучно. Uh -huh. Хабаровск — это на Дальнем Востоке, это рядом с Китаем, на границе с Китаем, по-моему. Uh -huh. uh, около Владивостока, это очень далеко от Москвы. Mm -hmm. Вы летели yeah. на самолете из Москвы в Хабаровск? На самолете, я думаю, что восемь часов. Восемь часов на самолете, да, это очень далеко. Какие у вас хобби? Вы любите музыку? В свободное время я люблю смотреть фильмы и слушать музыку. Я также люблю э, играть на пианино и на гитаре. Вы слушаете русскую музыку или нет? Вы знаете русских певцов, музыкантов? Нет, я не знаю русскую музыку, но семья моей девушки э, mm -hmm. очень любит русскую музыку, конечно. Хорошо, они слушают русскую музыку. Mm -hmm. А какую музыку слушаете вы? Английскую? Uh, да, английскую. Um, я слушаю uh, английскую музыку, uh, mm -hmm. особенно folk музыку. Отлично. Последний вопрос такой. Какие у вас планы на будущее? Что вы будете делать? Вы закончили университет. Что теперь вы будете делать? Я недавно переехал в Брестоль, и я хочу работать не полный рабочий день э, и заниматься музыкой в свободное время. Луи, большое вам спасибо за наш разговор, за интервью. Я желаю вам удачи в личной жизни, в карьере, чтобы у вас все было хорошо с работой, и продолжайте изучать русский язык. До свидания. До свидания.